Как выучить китайский? Как запоминать иероглифы? Как не путать тоны? Почему я плохо запоминаю? Почему я учу и забываю? Как сдать чизкей? Как избавиться от транскрипции? Как не бояться говорить с носителями? Где найти носители? И ключевое. Пришлите, Пришлите пожалуйста, пожалуйста, сериалы! Хватит! Мы слышим сотни одинаковых вопросов и знаем все ваши трудности. И именно поэтому мы решили объединить все это в нашем НЕ-курсе «Учимся учиться». За 7 мини-не-уроков мы расскажем тебе, как организовать свое обучение. Как установить твои мозги и память, и как не забывать все, что ты учишь. Как использовать свое время эффективно. Как запоминать иероглифы быстрее. Не бояться китайских газет и сайтов как и где смотреть сериалы, начать говорить с носителями, находясь даже на базовом уровне. К каждому уроку мы приготовили практические задания, которые шаг за шагом ведут у тебя привычку учиться системно, отдыхать качественно, выходить на новые уровни китайского в разы быстрее. В конце этого НЕ-курса обучение китайскому выстроится в твоей голове по полочкам. Ты удивишься, как это просто. Удели этому время сегодня, чтобы уже завтра учиться в разы быстрее и видеть результат. И соединяйся к нашему НЕ-курсу.